Слушай, а ловко ты это придумал, я даже вначале не понял, молодец. Слушай, а лов придумал, молодец. Я даже вначале понял, Алка ты это не